Привет! Меня зовут Анна Алферова и сегодня я покажу, как делать дизайн без трафаретов. Для дизайна можно использовать любой фон, то есть цвет гель-лака. Я взяла черный, на примерах вы видели другие цвета. Запыляю белым цветом, чтобы дальнейшие краски ложились ярко. Беру базовые или пастельные тона, желтый, розовый, темно-фиолетовый. Совсем не, за... не обязательно, чтобы градиент был горизонтальный или вертикальный. Вы можете импровизировать, как вам удобно. Далее нам понадобится какая-то палитра. Я использую крышку из Икеи и капаю на нее финиш без липкого слоя. Вы можете использовать любой финиш и с липким слоем, в том числе, какой вы используете в работе. Тонкой кистью наношу рисунок. Это может быть абстракция, это могут быть листья, как в моем случае. Вы можете наносить геометрические фигуры или просто импровизированные капли. Что хотите. Чтобы мой рисунок не растекался и был мною подконтролен, я промежуточно просушиваю листочки или участки, которые нарисовала. Также это обезопасит от того, что финиш сольется с предыдущим рисунком. После того, как рисунок полностью заполимеризуется, мы вынимаем и стираем обезжиривателем оставшуюся краску, которая не была нами прорисована. Вот такой рисунок получился на черном цвете. Вы можете экспериментировать с любым другим фоном. Если вам понравилось видео или вам важны мои рекомендации, оставляйте комментарии, подписывайтесь на меня.